Привет, друзья! С вами Владимир Шемид, ваш Тревел Адвайзер. И в этом видео вас ждет обзор отеля Grand Calibri Prestige 5 звезд. Ну что, узнаем в этом видео, что это за зверь и с чем его едят. Так что подписывайтесь на канал и погнали! В этом видео вы узнаете все особенности отеля поймете его суть и сможете точно определить подойдет ли вам этот отель для отдыха в турции или нужно все-таки искать другой так что обязательно посмотрите это видео до конца чтобы во всем разобраться и не забудьте подписаться на канал поехали Расположен отель в регионе Аланя а именно в районе Конаклы. Это 110 километров от аэропорта. Групповой трансфер будет составлять примерно 2 часа, в зависимости от количества отелей по пути. Открыт в 2021 году, то есть полностью новый отель, состоит из трех шестиэтажных зданий с лифтами. Территория всего 13 тысяч метров квадратных. Да, компактная, но зато идеальная. Особенно за эту цену. Кстати, суть цены вы обязательно узнаете, но немного дальше. Так что не перематывайте. Озеленения тут мало, потому что все обусловлено размером территории. Бассейны. Всего три. Один из них крытый. Горки всего пять. Три горки для взрослых и две горки для маленьких детей. Да, не аквапарк. Но кто хочет аквапарк, то просто добавьте к своему бюджету 3. 500 евро и выбирайте другой отель. Итак, номер категории стандарт. Сразу слева у нас санузел. При этом достаточно необычный санузел. Он, во-первых, компактный. Смотрите, есть вся необходимая косметика. Ну, стандартно, естественно, фен. Маленькое зеркало. Как бы большое зеркало. И вот такая вот душевая кабина, которая разделена стеклянной перегородкой туалетом дальше вот наш номер В принципе я не могу сказать что он компактный но и не огромный но он стильный друзья что мне нравится так это в том что он стильный и что мы имеем плазма чайный набор и две кровати одна большая кровать (French бед сейчас проверим матрас один большой и односпальная кровать еще у нас есть кресло по моему даже раскладное и у нас балкон балкон между прочим достаточно просторный вид вот еще одна особенность ребят насчет кондиционера то что я не люблю в том что когда кондиционер расположен над головой друзья показываю вам еще одну категорию номера номер джакузи вот это вот вообще круто все он мне еще больше нравится он конечно гораздо просторнее в номере имеется вот такой вот джакузи нам даже специально его включили чтобы мы могли это все увидеть и в том числе это могли увидеть вы наши зрители кроме того этот номер имеет фронтальный вид на море как бы его вам показать открываем вот он, фронтальный вид на море, большой, просторный балкон и отличный вид на море. питание и напитки отель работает по системе ультра все включено но из этой концепции за эти деньги есть только название то есть есть хорошее и вкусное трехразовое питание плюс перекусы в течение дня и единственное что попадает в ультра это ночной перекус в главном ресторане с 10 часов вечера до 7 часов утра по напиткам из безалкогольных тут все стандартно как и во всех недорогих отелях то есть есть все и все что нужно по алкоголю, пиво, вино, виски, водка, раки, все местное. И в целом за эти деньги нормальные. Импортный алкоголь только за кэш. Кстати, напишите в комментариях ваше мнение о дешевом ультра all inclusive. Дальше. Персонал. Особых нареканий нет. За исключением уборки. Ну типа уборщики не очень стараются. Развлечения. Существуют. То есть есть дневные и вечерние программы. Но уровень соответствует цене отдыха. В общем нормально, но не для любителей чего-то грандиозного. Для детей есть мини-клуб, площадка, но все очень по -скромному. Пляж находится через дорогу. Пройти можно по надземному переходу, но все обычно пользуются подземным. На пляже есть все необходимое, шезлонги, зонтики, все бесплатно. Бар тоже есть, но именно в этом баре нет крепкого алкоголя, зато можно перекусить. Пляжное покрытие, песчано-галечное, есть пирс, заход в море разный, в основном галька и природные плиты. В общем по пляжу вроде бы неплохо, но заход в море так себе. За территорией инфраструктуры особо нет, кроме других отелей, но можно пройтись в променадную часть Конаклы, примерно полтора километра в сторону Алани. Там есть мечеть и куча различных торговых точек и магазинов. Можно купить различные сувениры, лупу, возможно кто-то захочет прикупить одежду, но смысла нет, цены все рассчитаны на туристов. Кому нужно что-то интереснее, то можно проехаться в Аланию, дорога составляет примерно 30 минут. Отзывы есть разные, от адекватных и шарящих туристов естественно положительные, от туристов с бумажной короной на голове отрицательные. А все дело в цене и новизне. Дело в том, что чаще всего цена отдыха в отеле Grand Калибри Престиж находится на уровне цены хороших троек и четверок. Но питание и сам отель гораздо интереснее этих троек и четверок. Поэтому тот, кто понимает, тот отдыхом доволен. А тот, кто не хочет понимать, просто посмотрите на цены на нормальные отели. Например, хотя бы на Мукарнас или на Дельфин. То есть, чтобы получить реально что-то лучшее, нужно менять не отель, а бюджет на отдых. То есть добавить к цене на отель Grand Calibre Prestige примерно еще хотя бы 300-600 евро. Выбрать другой отель и тогда будет все окей. Друзья, если вы отдыхали в этом отеле, то обязательно поделитесь вашими отзывами в комментариях под этим видео, чтобы помочь будущим туристам определиться с выбором подходящего отеля. Либо пишите ваши вопросы тоже в комментариях под этим видео, постараюсь подсказать вам ответы. Ну и благодарочка за лайки, подписку, колокольчик и за то, что делитесь этим видео в ваших соцсетях, тем самым помогая многим туристам определиться с правильным выбором отеля. На этом все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.